Нужно удалять зуб нетравматично, максимально сохраняя костную ткань вокруг удаленного зуба. Для записи к специалисту в любой момент нажмите на ссылку под видео. Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как правильно удалять зубы. Пожалуйста, досмотрите ролик до конца и расскажите об этом друзьям. И вы можете скачать памятку о тех ситуациях, при которых нужно обращаться к стоматологу, нажав на ссылку под видео. Также нажав на эту ссылку, вы можете записаться на консультацию. Одной из основных причин атрофии костной ткани челюстей является все-таки травматичное удаление зуба. Для избежания этой проблемы непосредственно нужно удалять зуб нетравматично, максимально сохраняя костную ткань вокруг удаленного зуба. Для нетравматичного удаления используются специальные инструменты. В нашей клинике мы используем непосредственно пьеза, скальпель, пьеза нож. Под действием ультразвука выпиливается зуб из костной ткани, не повреждая саму костную ткань и сохраняя ее максимально в целостном объеме. При обычном удалении зуба я имею в виду не распиливая корни зубов, опять же идет нагрузка на, как правило, на костную ткань, как правило, ломается. – вестибулярная стенка, передняя стенка костной ткани. Когда это происходит, потом уже костная ткань восстанавливается, но идет убыль этой костной ткани как по ширине, так и по высоте. Тем самым потом создаются проблемы для постановки дентальных имплантатов, и приходится делать дополнительные операции по увеличению объема костной ткани челюстей. Как правило, конечно, это увеличивает травматизм саму операцию, увеличивает сроки до окончательного результата. Вот. И, как правило, мы все-таки пациентам рекомендуем удалять зубы у тех врачей, где в дальнейшем будете устанавливать дентальные имплантаты, так как врач, который непосредственно работает с дентальным имплантатом, устанавливает дентальные имплантаты, он понимает все риски непосредственно в дальнейшем, да, при удалении зуба. И ваш врач-имплантолог, он не будет травматично удалять зубы, так как в дальнейшем ему же устанавливать имплантаты и ему целесообразно это сделать быстро, качественно и надежно. Для уменьшения риска. Осложнения после удаления пациентам мы рекомендуем перед удалением взять кровь, отцентрофугировать ее, выделить тромбоцитарную плазму и уложить лунку удаленного зуба. Тем самым мы уменьшаем риски осложнений и уменьшаем сроки заживления лунки. Пожалуйста, помните, лучше, конечно, для пациента ставить имплантат сразу после удаления зуба. Чтобы это сделать, конечно, обязательно нужно удалить зуб нетравматично, чтобы условия костной ткани нам позволили поставить имплантат. А если же удалив зуб и ждать потом восстановления костной ткани, как правило, все-таки образуются дефекты костной ткани в дальнейшем, которые нужно замещать дополнительными операциями по увеличению объема костной ткани. В клинике легкое дыхание большой опыт о травматичном удалении зубов, поэтому если необходима такая услуга, приходите к нам. Чтобы скачать памятку о ситуации, в которых нужно обращаться к врачу-стоматологу или чтобы записаться на прием, пожалуйста, нажмите на ссылку под видео.